Горы в белом снегу, Горы в белом снегу. Мы карабкались ввысь, Как на исповедь к Богу, Не прощая грехов Ни себе, ни врагу. И смотрели на нас Молчаливо и строго Горы в белом снегу, Горы в белом снегу. И смотрели на нас ее и строго, горы в белом снегу, горы в белом снегу, Этот снег, что веками лежит на вершинах, где ни троп не найдешь, ни проезжих дорог недоступен, ни танкам, ни брони машинам. Только стертым подошвам солдатских сапог, Недоступен ни танкам, ни бронемашинам, Только стертым подошвам солдатских сапог. И тогда запылали огнем перевалы, И от взрывов трещала Броня ледников и в жестоких боях.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 Никогда не забуду Горы в белом снегу, Горы в белом снегу.